Здравствуйте, друзья! Поздравляю вас с Всемирным Днем Семьи. И не просто поздравляю, а призываю вас вот в это непростое время, когда мир ведет нас к разделению между людьми, между, в семьях, между народами и так далее. Мы можем противостоять именно через укрепление семейных отношений. На основе любви, радости, счастья, свободы, даже свободы, да. Свободы в семье это тоже важный компонент, иначе семья превращается в тюрьму и разрушает личность. Поэтому поздравляю вас с Днем Семьи и, пожалуйста, становитесь профессионалами счастливых семейных отношений.